Президент конференции ОПЕК-министр нефти Алжира Мухаммед Аркаб призвал партнеров по ОПЕК-плюс выполнить условия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в течение мая-июня, как минимум на 100%, говорится в сообщении картеля. Перед лицом беспрецедентных трудностей, с которыми столкнулся рынок нефти, крайне важно, чтобы все подписавшие его страны полностью выполнили соглашение о добровольном сокращении добычи. Важно, чтобы целью было обеспечение соответствия более чем на 100%, заявил он. Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, вступило в силу 1 мая. Согласно договоренностям, нефтеэкспортеры должны урезать свою добычу в течение мая-июня на 23% от уровня октября 2018 года. Целью соглашения является убрать дисбаланс спроса и предложения в мире, который, по прогнозу МА во втором квартале достигнет 23 миллиона баррелей. Соглашение будет действовать до конца апреля 2022 года, но с июля 2020 года квота по сокращению будет снижаться.